Добрый день, друзья и любители антиквариата и плашиных рынков. Приглашаю вас на мос-винтаж, который будет проходить с 4 по 8 марта каждый день до 21 часа. Сразу при входе мой взгляд падает на книжный развал, но я спешу к своему любимому продавцу Ольге. Друзья, ну мы с вами опять на МОСВИНТАЖЕ, в музее Москвы. Народу пока не так уж много, только открылись они недавно. И вот сразу хочу вам вот эти вот часы показать. Посмотрите, какие красивые, резные, сказка. Спасибо, извините. А и вот другой. у вас новая с перламутром, но у нее большой размер, она очень крупная. Кроме того, она еще с секретом, у нее второе, второе стекло, вторая крышка, стеклянная. Надо же. И кость, и перламутр, да, здесь кость тоже орбично. есть, да. Затрогали сегодня. Стеклянная крышка снимается тоже. Вот какая интересная. И вот эта вся вот, вот смотрите, действительно, конструкция, она О, тоже разбирается. Ну, можно ее ой, делать по-разному составить. Вот и от первого не помнится, да, даже где-то записано должно быть. Ну, привет, на 35 на 35, я так подозреваю. И сколько стоит такая красота ну, не повторяю? Нашу 15. вот не Потому что состоится. она в идеальном состоянии. Mm -hmm. Она в идеальном состоянии. Обычно перламутр бывает. Пермутр, кость, лица, кость. Да. И они такие прямо вот... И кривые такие выражения лица. Это тоже, правда, да? это Смотрите, правда. Глазки характер. строят. Да. <сосы> Мужчина глазки строят. Да. Спасибо. В общем, это из того, что вот как-то хотелось бы отметить. Да, Во-первых, хочу поздороваться с вами и в преддверии 8 марта, что вы можете посоветовать нашим прекрасным женщинам. Я думаю, что женщинам очень важно себя окружать красотой. Особенно сейчас, в наше непростое время, душа требует какого-то отдохновения от всей этой суеты и сложности жизни. Поэтому приходите. Самая красота – это, конечно, сейчас на винтажных антикварных маркетах. Спасибо. А все-таки что вы можете предложить нам? Я хочу вам показать вот эту вазу. Это ваза, конец 19 века. Это Франция, это ручная роспись. Даже Арнуго, наверное. Арнуво, да. да. Вот видно по этим элементам. Она с реставрацией, ее ценили. То есть это не просто какая-то ваза. Вот покажу реставрацию. Этот 5, этот 6. Это конец 19-го, это начало 20-го. Вот, вот такая ваза. Характерные такие вазы. Здесь роспись или деколь? Это роспись. Роспись? Да. О. Это с росписью И, и такая картина там красивая на заднем да. плане да, Потрясающе Необычная тем, да. что тут еще и пейзаж Мы пейзаж, привыкли именно да. к цветочкам Но тут еще и пейзаж И пейзаж, и золота да, много Вот эти да, вот, вот линии да, с листьями да, Ой, да, боже да, мой Кувшинок вообще Сказочные я, вещи вот У нее интересно, у нее пыль. есть номер Прямо на дне вазы Не знаю, будет ли видно зрителям ну, они поверят им. Ага, я думаю, они придут и посмотрят. Да. Что интересно, это, это Франция, это так называемая старая Франция, вот конец 19 века. Но это достопримечательная вещь, это типа как мой тогда чайник, да, вот такой же ценный и необыкновенный. Да, действительно. Ну, я рано пришла, вы еще не полностью я нет, еще не да, а что, А все-таки сейчас пока. Что я вы сама. еще можете? Ой, какая замечательная парка! Показать вот эту прекрасную тончайшую фигурку. Не, это да. смотрите туфельки, туфельки какие! Да, Ой. тончайшие ножки, ручки. Да. Смотрите, какая! какое! Очень утонченная вещь. И это мануфактура Мюляр. Бранты даже. Ой! У это знаменитая мануфактура. Это очень знаменитая знаю. мануфактура, очень ценится в мире. Есть клейма, есть э, оттенка в тесте. Да. Да. Собачка у платья, все как положено. О, вот такая замечательная, красивая девушка с гитарой. Смотрите, даже ленты, банты, гитария. Так все аккуратно. Да у нее вот таких причесок. Ой. Очень красивая девочка Такая у нас красота. красота, и сколько такая красота стоит? Стоит она 27 тысяч да, Но ну, это музейная да, просто вещь Замечательная да, да, прекрасно И еще хочу вам показать Я считаю, что это шедевр Моего сегодняшнего стола Хотя он может быть не такой Примечательный, как кажется Это ваза настоящая арт-деко Да Это настоящий арт-деко Это хрусталь бронзовая окантулочка, видите, как она сделана, вот дно. Конечно, когда она стоит одна, прям на шайбочку похожа, да? за... Ничем она не закрыта, она смотрится очень красиво, она большая, объемная, и она очень, конечно, заслуживает внимания. Я, может быть, прослушала, а чья она? Это, скорее всего, Франция. Ну, либо кто-то из других стран европы возможно франция но это, ну, это необычный вас я да, такой не видела нигде да это редко а образ... на осмотренность у меня большая мало того что на рынке музеи всякие там да да да и очень красивый цвет он такой, видите бутылочного голубого бутылочного стекла да потрясающий. стоит она 18 тысяч рублей ну потрясающе я смотрю, что у вас появились здесь мелкие вот еще и детали к вашему. Появились старинный хрусталь. У меня приехал малюточки такие, потому что не все могут себе большую вещь позволить. Да. А это вот такие маленькие вазочки. Вы знаете, что интересно? Хрустящий, Была в современном э, недавно магазине, и там Чехия вот стала делать примерно такой же хрусталь. Mm -hmm, да. Э, Сакантовка тоже металлическая. Ну стоит там она очень дорого. Да. Магазин, а Даже современная. Современная про... Чехия стоит очень дорого, да. потому что это очень трудоемкая, да. да, да, да. работа. Я, я еще когда снимала, вот прям подумала про вас, думаю, Боже мой, такой есть клош. Он небольшой, он без тарелочки. И к нему можно либо подобрать свою тарелочку, либо купить вот эту тарелочку. Это стекло. Тоже где-то послевоенный. Послевоенный, европейский. Такой вот крышечка от колоша. Так, еще раз напомните, откуда это выпуск. Стали? А, он приехал из Бельгии, из Голландии. Из Бельгии, да, Бельгия. Бельгия, Голландия. Бельгия, Голландия смотрите какая красота вот уже какой раз я прихожу я в любую просто невозможно а вот эти штучки мне очень нравятся. это под это подставочки под столовые, да, приборы. под столовые приборы кладется ножичек вилочка чтобы не пачкалась скатерть у меня И осталось три штучки на них есть микроскольчики но если нужен большой комплект то я тоже поищу нужно. большой комплект по да. а стоимость озвучить вот эти вот с микроскольчиками, они стоят по 300 рублей, но ну, вот комплект получается 900 рублей. А большие комплекты, и в зависимости от состояния, могут стоить и 4 тысячи, и 6 тысяч, и что-то может быть стоить. А где микроскольчики? Микроскольчики вот обычно по краям, вот здесь вот. А, но они не вот. так заметны, кстати. Да. да, они бывают хрустальные, бывают стеклянные. Спасибо. Это настоящий. Это настоящий дельфт. Это голландия. Голландский стиль дельфский. Есть у них клемо, Сейчас сразу. И с покажу. Подвес. Они подглазурные. Это ручная роспись. Правильно? Правильно. Ручная, ручная роспись. Это вообще и правда. вот такие прекрасные две тарелочки. Они уже проданы. Да. Так Я что... вас поздравляю старайтесь приходить в первый день Спасибо, в самом начале да. чтобы не было. Но это, конечно, сказка. Да, вот такой сюжет. Э. С кораблями. Смотрите, Смельница какие яркие браслеты я нашла. <плотный> Черное даже платье, браслеты уже все. <плотный> вот и цветами они есть. <плотный> <плотный> <плотный> Думали красота. Здравствуйте, нет ли у вас? Это уже, конечно, более современная фигурка. Она большая. Она очень красивая, на мой взгляд. И она недорогая. То есть, я думаю, что любой человек ее позволит. Она 3 500 Правда, недорого такая вещь. Она крупная, да. Для крупной фигурки И это очень хорошая да, цена. Очень хорошая цена. И она мне напоминает только что сделала серверов по Алиса в стране чудес. Ну вот прям Алиса, да. Да, такой ребенок, который научился читать, и он вот погрузился в чтение интересной книги. И это тоже очень красиво, золото. Синюю, оболь, В начале весны вспоминаем о народных мифах, обрядах, связанных с пробуждением природы, с обновлением. Художник Светлана Оспищева представила на Мосвинтаже свою коллекцию «Ряжены», оживляющие образы сказочных народных персонажей духов, предков, животных. В экспозиции представлены маски личины, выполненные шерсти в технике сухого валяния, фантазийные народные костюмы, рисунки. Светлана Оспищева – художник, мастер-кукольник, руководитель детского театра моды, лауреат множества творческих конкурсов. Идет матушка весна, отворяй ворота. Первый март пришел, всех детей провел, А за ним и апрель отворил окно и дверь. А уж как пришел май, сколько хочешь, теперь гуляй. Здесь пузыречки Да, вот смотрите В стекольной массе у старого стекла Есть пузыречки вот вижу, их видно. Вижу, вижу. видно их иногда Вот так вот их видно да. Так. Это у вас Китай Или это Япония? Япония. Япония Япония Вот такие малышки Это мокка, Буквально на 1-2 глоточка кофе. И они, с летофанией, да? и они да? с летофанией Сейчас мы покажем зрителям. Это с головкой это гейша, голова гейши японской. Вот такое необычное блюдо с закругленными краями. Очень приятная она на ощупь. Вот такое клеймо, маркировка. Ориентальная, Ориентальный фарфор Япония. А гейши головки это могут и на китайском тоже быть? Да? Ну, по-моему, на японском. На гейша. Если да. только стали делать китайцы. Ну, ну, да. А так это японский символ. Да, спасибо. Эта тарелочка, это тарелочки, это что у, знаю, у нас? Я говорю, что у меня у это, попалки, голландия. А это, это, это Голландия. Или пускать. Это Голландия. Да. У меня две похожий тарелочки нет, Это посеребрение, да? Это посеребрение. Вот еще такая. Видите, это ручная работа. Это ручная работа. Это довольно старенькие уже вещи характерные голландские картины это по моему ремброрт мне сказали и сколько стоит стоит они 3 700. 3 700. ну очаровательные очаровательные поставите сразу все готово что еще можно замечательные цены нормальные цена нормальная потому что на серебро конечно не у всех хватает денег спасибо да. что провели этот день со мной но Сегодня 8 числа я опять отъеду на рынок. И, может быть, вам еще что-нибудь поснимаю. До встречи. Обнимаю. Всего самого хорошего. Красотка, красотка.